Всем привет! Мы находимся на втором м Уженском проспекте, дом 49. Позади меня находится здание НИИ бумажной промышленности, построенное в 1955 году. Здание построено в стиле сталинского вампира. И его, возможно, в ближайшее время снесут под постройку 11-этажного жилого дома с паркингом. Сейчас мы подойдем к нему поближе и посмотрим на это красивое здание, которое может исчезнуть из Петербурга. Петербург. А позади нас, вот сейчас тоже мы идем, да, там раньше находился кинотеатр Выборгский, его снесли и поставили апартаменты, построили. Что-то за зданием разбирают Что-то вроде магазина провели Есть какой-то шиномонтаж был стороны оно тоже он красивый здесь там тоже колонны да, большой зал не было. Нет, там внутри было я видела ну, что ты я видела с ним ну, все, все видят забор причем очень поганенького качества и больше ничего не видит я против этого сноса у нас с учетом того, что у нас целые районы хрущевок, которые уже давно пора сносить, понимаешь, нет. Ну, Хороший дом, зачем? Значит, то, то, что продается, то, что можно продать. И построить какого-то уродства. Уродство, вместо красивого дома. Тем более, на той стороне дайк. Мне вообще интересно, а как это здание оказалось у кого-то в собственности? Это здание бывшего НИИ. О, как Юкос оказывается в собственности? Как оказывается рост нефти наполовину в собственности или Аэрофлот? Точно так же и здание. Я хочу сказать, что сейчас судьба здания еще окончательно не решена. Что градозащитники, местные депутаты, они пытаются договориться как-то с городом. Поступило предложение Беглову, чтобы это здание выкупить и отдать его под какие-то детские учреждения. Потому что в городе не хватает ни садиков, ни школ, ни там каких-то ну, кружков или как-то что-то такое. Вот. Но, честно говоря, не знаю. То есть борются люди за то, чтобы это здание осталось, но маловероятно, что оно останется. То есть, скорее всего, его... Ну, шанс, что его снесут, очень большой. И, честно говоря, жалко.